на вустах, и погляд быстрый на чептах, українська зима. Сніл, снігу на вонах, на тепері про запах. Иска зама с на Одна я верю в нас, Украины сказема. Я рисую на окне мир почти такой как наш. Я рисую на окне. Акварели и гуашь Краски яркие возьму И закрашу серый цвет Нарисую ту страну Где до слез причины нет Где улыбки каждый день Где почти всегда весна Где у всех, у всех людей Очень добрые глаза кто-то ищет целый век, где же счастье, вот оно Здравствуй, добрый человек, посмотри в мое одно Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир Где ни зла, ни горя нет Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит Мир, который нужен В этой жизни изменить Нарисуй в своем окне Мир, каким он должен быть И я верю, что когда Каждый кисть свою возьмет С наших окон доброта В настоящий мир пойдет. И наступит долгий век Без обид все в глазах Где ты, добрый человек Это все в твоих руках Мир, где добро всегда царит Мир, который нужен царит мир который нужен мне ты посмотри на моем окне я рисую этот мир где не горя горяне ты посмотри будет этот мир где добро всегда царит мир который